Всем привет, ребят, король Пейнта снова в строю. И поскольку я не умею рисовать мозг, а он нам сегодня понадобится, я воспользуюсь вот такой формой, которая типа похожа на мозг, но на самом деле не мозг. Итак, перед вами ваше главное оружие по заработку. Голова! Точнее, мозг, который у нас выглядит очень оригинально. Так вот, что же нам сделать, чтобы эта штука работала максимально хорошо? Хорошо. На самом деле нам нужно его подзабить, подзабить максимальным количеством знаний. Давайте мы э, представим какой-то другой предмет, чтобы было несколько проще, потому что мозг вещь довольно сложная. Мы представим себе коробку. Ну, довольно несложно представить, что это у нас коробка. Итак, представим, что вы приходите ко мне в гости с коробкой. И у вас в коробке лежит, например, э, что-то, если у вас лежит много предметов в коробке то чем вы можете со мной поделиться? Вы можете поделиться любым предметом из коробки. Например, у вас есть знание о e-mail маркетинге. Вы понимаете, что такое e-mail рассылки и умеете это монетизировать. Даже если вы не умеете это вы понимаете, что такое e-mail маркетинг. Мы напишем просто e-mail маркетинг. Боже мой, я самый лучший э, рисователь в пейнте, но тем не менее. У вас в коробке есть, допустим, знания e-mail маркетинга. Вы посмотрели курс, вы купили видеокурс, вы там не купили, там, а скачали что-то. Короче, вы потратили там 20 часов на изучение e маркетинга и сделали свою рассылку. У вас там 5000 подписчиков, неважно сколько, у вас есть знания. В этой коробке уже что-то есть. Теперь представим, что вы посмотрели огромный курс по заработку на YouTube. Неважно, чей, неважно, где вы его взяли. У вас есть знания, допустим, YouTube. Вот они. В вашем мозге или в вашей коробке, как угодно. Просто мне кажется, коробку как-то проще заполнять, чем мозг. Мозг все-таки вещь серьезная. У вас есть знания Ютуба. Допустим, они довольно маленькие, меньше, чем в маркетинге e-mail, да? Но тем не менее. А потом вы, допустим, почитали книгу, ну, я не знаю, «Богатый папа, бедный папа» и у вас появились какие-то там основы инвестирования. Мы напишем «инвестирование». Инвестиции напишем. Вот, то есть вы немножко что-то понимаете про то, что надо бы, конечно, вам какие-то источники дохода, которые работают максимально не приближенно к вам. Например, у вас есть недвижка или у вас там какие-то даже в банке что положено. Но вообще вы в инвестициях хреново понимаете, но вот у вас маленькие такие инвестиции, да. То есть вот какие-то мысли, мысли, просто мысли. Это мы только то, что у вас есть в голове. А, и, допустим, вы, я не знаю, вы ху -ху -ху -ху -ху, продавали товары из Китая. Я вот этим занимался. И это прямо у вас был бизнес, вы там зарабатывали там 50 тысяч рублей в месяц, и вы продавали товары с Китая. Вот. И э, это у вас было серьезное дело, это очень много места вашей коробки занимает, вы можете много рассказать всем вам, всем нам, да, сидящим здесь, про э, то, как зарабатывать на товарах из Китая, как вы зарабатывали с конкретной кейсом, 50 тысяч рублей, допустим, в месяц вы зарабатывали, более чем реально зарабатывать 50 на товарах с Китая. Я это делал... В меньших количествах, но ну и в прошлых довольно-таки, в прошлом, в жестком прошлом. Все, допустим, у вас больше ничего нет. Что из этого всего получается? Получается, что имея вот эти знания из разных областей, вы можете это суммировать. Причем вы можете суммировать все вместе, а можете суммировать отдельные вещи. Например, вы э -э, суммируете ваши знания e-mail маркетинга и ваши знания по продаже товаров из Китая. И создаете курс по заработку э, на китайских товарах. Таких курсов много, потому что люди уже суммировали знания e маркетинга, умение работать с e базами, с подписками и товаров из Китая. а Давайте посмотрим другой пример. Допустим, вы э, суммируете свои знания товаров из Китая и суммируете свои знания в YouTube. Посмотрев мой канал, вы что-то поняли про YouTube и решили суммировать эти знания, пусть даже не очень сильные. Вы создаете еще один продукт, создаете точку, в которой пересекаются ваши знания товары из Китая YouTube. Например, вы создаете канал по распаковке товаров из AliExpress, Или вы создаете бизнес-курс на YouTube о том, как при при привести товары из Китая, тонкости, хитрости, приколы, в каком магазине лучше их покупать, у каких поставщиков вы на этом зарабатываете, вы создаете точку. А, допустим, вы ä, хотите рассказать о том, что вы знаете инвестиции, да. И хотите суммировать это с e-mail-маркетингом. Вы делаете курс по тому, как инвестировать например, да, и продаете его с помощью email-маркетинга, то есть, ну, распространяете. Вот, то есть, как вы видите, имея даже знания в четырех областях, причем в некоторых инвестициях YouTube на слабые знания, товары с Китая сильные и email-маркетинг, к примеру, средние, мы можем все это суммировать, то есть, мы можем сделать вообще огромное число каких-то сходок, мы можем сделать огромный курс на YouTube, который расскажет всем вам, да, тем, кто смотрит это видео, про email-маркетинг, расскажет вам про товары из китая и расскажет вам про инвестиции то есть возникает вопрос теперь у вас всех да пандос а в чем же главная фишка главное мощное оружие вашего заработка ребят В мощное оружие самая главная фишка это ваш мозг чем больше у вас знаний разных в разных областях вообще про все мы можем сюда добавить я просто взял то что как-то можно отнести к бизнесу но если вы например чем черт не шутит Катаетесь на сноуборде, и мы добавим сюда еще сноуборд, который сюда, казалось бы, не лезет. Но смотрите, имея знания в области инвестиций, в области катания на сноуборде, допустим, это у вас супер хобби, в котором вы клево разбираетесь, мы большую-большую область, ну такую средненькую нарисуем, тут уже места у нас не хватает. Вы, допустим, разбираетесь в сноуборде, что вы можете делать? Боже мой, вы опять же еще больше получаете точек соприкосновения. YouTube канал про сноуборд? Да. Uh, uh, канал по тому, как купить сноуборд в Китае. Опять же, да. Пожалуйста, вот мы сейчас проведем эту линию. Uh, email маркетинг и сноуборд тоже можно совместить. Курсы для сноубордистов, которые приходят на почтовый ящик. Все, ребят, то есть, чем больше у вас знаний в разных областях, тем больше у вас возможностей как-то связать и на этом заработать. Это самое мощное оружие, которое у вас есть, ваш мозг. Нужно этим пользоваться. И нужно расширять свои познания в разных областях. Пробуйте в разных вещах, перетаскивайте фишки из одной в другую, суммируйте, создавайте точки контакта. И все это будет работать, все это будет приносить вам прибыль. Главное, главное встать на эти рельсы, ребят, потом будет проще. Главное, главное расширять свое сознание уже сейчас.